Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые женщины 45+. Это все относится к тем, кто старше 45, хотя, в общем-то, полные девочки и молодые девочки тоже могут послушать эту тему. Вот, она будет актуальна и для них, потому что большой вес в первую очередь заинтересован на завязан на гормональной системе, почему вот полные девочки не могут сбросить свой вес. Есть, конечно, те, которые просто разжираются, однозначно не соблюдают никаких диет, едят, допустим, в Макдональдсах, едят вот всю вот эту, весь этот фастфуд. Тут, конечно, разговора нет. Однозначно надо приобретать культур знания и культуру питания. Но есть все-таки те девушки и уже женщины после 45, которые были стройненькие, худенькие и вдруг такой вот рванул вес, которым они справиться не могут, что они не делают, они все равно хоть сидят, хоть не сидят на диетах. Мужчины это понять не могут, потому что у мужчин эта проблема висит меньше. Вот, поэтому женщинам 45 плюс посвящается. Значит, в предыдущем своем видео я сказала, что я нашла одну статью, она э, находится на сайте Евролаб, Евролаб хороший сайт, в общем, если бы мне, вот, конечно, эта статья попалась пять лет назад, конечно, может быть, бы я не дотянула бы до веса 93 килограмма, потому что вес у меня рос ночью, я не могла понять, что со мной происходит. Вот. А теперь, когда я почитала вот эту статью, мне стало очень многое, очень-очень многое понятно, хотя вижу, что писал здесь, конечно, копирайтер, а не грамотный врач». Вот, Поэтому, девушки, начинаю читать просто статью и буду потихонечку, полигонечку комментировать эту статью. интересно. Поэтому слушайте внимательно и думаю, что многое вы найдете для себя полезного. Итак, статья называется ⁇ Эстрогены и вес ⁇ Вы можете в интернете забить просто в поисковик ⁇ Эстрогены и вес ⁇ эстрогены и вишний вес, ну и так далее. И вы можете найти эту статью. Средства массовой информации в литературе по вопросам женского здоровья проходит очень много негативных, запятая верных, вводящих в заблуждение информации об эстрогенах и полноте. Три типа эстрогенов у женщин и их действия. В организме женщины три типа эстрогенов. Эстрон Е1, будем его называть, Эстрадиол Е2 и эстрол Е3. Относительное количество каждого из них зависит от многих факторов. Кинетического состава, возраста, количества жира, беременности, структуры питания, а также наличие клинических состояний или привычек, которые нарушают нормальное производство гормонов. Привычек, почему многие бросают курить и полнеют. Все вот отсюда. Поэтому именно о вот этих привычках и говорят. В среднем возрасте наш организм теряет эстрадиол и в силу ряда причин, о которых речь пойдет позже, мы становимся склонными к полноте. Поскольку существует три абсолютно различных типа, действующих совершенно по-разному, применение одного термина ко всем трем гормонам может вызвать путаницу. Итак, 17-бета-эстрадиол Е2 или хороший эстроген. Это первичный биологически активный эстроген. Главный эстроген, функционирующий с момента полового созревания до менопаузы. Он несет ответственность более чем за 400 функций в организме женщины. За все. Начиная от хорошего зрения, молодо выглядящей кожи, крепких костей и мышц и заканчивая нормальными сексуальными реакциями и репродукцией. Я никак не могла понять, думаю, почему у меня сейчас, вот, когда я начала э, ну, экспериментировать уже с применением гормонов и как бы менять свой гормональный фон, не могла понять, почему у меня так стало скакать зрение. Думаю, то вижу, то не вижу. Теперь все понятно. Так что зрение наше зависит от того, что у нас есть мышцы, которые двигают головной яблоко. Это прямые косые мышцы, которые двигают его вправо-влево, вверх-вниз, а также по сторонам. Вот. И есть также мышцы, натягивающие хрусталик. Они, это тоже гладко гладкомышечная мускулатура, которая, сокращение которое зависит именно от состояния гормональной системы. После климакса, когда в яичниках больше не образуются фолликулы, вырабатывающие гормоны, мы теряем источник 17-бета-эстрадиола. То есть вот эти заполненные яичники, а там созревает фолликул и вырабатывается именно вот этот 17-бета-эстрадиол. Потеря Е2 или вот этого эстрадиола вызывает постклимактерические изменения кожи, костей, волос, сердца, кровяных сосудов и мозга и других органов. Когда у меня произошло вот это вот, как бы говорю, резкое стрессовое отключение вообще гормональной системы, да, действительно, вы знаете, я когда стала, посмотрела в зеркало, у меня все лицо было в мелких морщинах, а губы превратились просто в нитку. Вот. И когда... я. После долгих мучений я наконец-таки выпила первую капсулу Медисои. Мне первый день дало облегчение. Во второй день, когда вы приняла даже в ночь. После этого я посмотрела на себя в зеркало, у меня не было ни одной морщины. Так что женщины после 45, если вы не хотите иметь морщины у себя на лице, вот эта медисуя, она прекрасно справляется с этой проблемой, потому что никакие крема вам ничем не помогут. Девочки, натяжение кожи, тургор кожи, плотность кожи обеспечивается гормональным фоном. Дальше. Другие гормонообразующие ткани тела не могут восполнить потерю Е2, эстрадиола, поэтому остается лишь эстрон Е1, который синтезируется в жировой ткани. Понимаете, девочки? Вот почему старше, женщины старше 45 не могут похудеть. Потому что эстрон, который заменяет эстрадиол, который, который вырабатывался фолликулом яичников, он вырабатывается жировой тканью. И от того, сколько его надо, и зависит. И вы будете полнеть, полнеть, полнеть, и вас будет разносить. Если вы решили, решили начать принимать эстроген после климакса, самый лучший вариант выбрать бета-17-бета-эстрадиол, чтобы в организм попадали те же химические молекулы, которые ваши яичники вырабатывали с момента полового созревания. Эстрон, Е1 или плохой эстроген. Это эстроген, главенствующий в организме женщины подклимактерического возраста. Так что весь наш жир, девочки, я теперь уже в шутку называю эстроновый живот, эстроновые руки, эстроновая полнота. Этот эстрон главенствующий в организме женщины постклимактрического периода, так как он может синтезироваться в жировой ткани даже тогда, когда яичники перестают создавать Е2. Эстрон яди, ядия. Это форма эстрогена, которую многие исследователи называют возможной причиной возникновения рака шейки матки и рака груди у женщин среднего возраста, страдающих ожирением. Перед минной паузой эстроген образуется в яичниках, надпочечниках и печени, а также в жировой ткани. Используется организмом как материал для синтеза эстрадиола, но большая часть этого преобразования происходит в яичниках до климакса. После менопаузы очень небольшое количество эстрона преобразуется в эстрадиол, поскольку яичники работать перестают. Эстрон все же продолжает синтезироваться в жировой ткани, а также Совсем немного его воспроизводят печень и надпочечники. Чем больше жировой ткани в организме женщины, до да и после менопаузы, тем больше в организме эстрона. Девочки, я теперь поняла, почему. Вот сейчас у меня большая, большая проблема волновала. Почему у меня начали отекать веки, почему не, не выходит жидкость. Все по той же самой причине. Потому что я затронула эстрон. Эстрон, поскольку он вырабатывается также и в надпочечниках, его синтезирует печень и надпочечники, то поскольку я все-таки толканула и дала нормальный эстроген организму, то вот, вот этот механизм образования эстрона, он немножко пошатнулся. Поэтому вот видите, как вот хорошо, что я делаю вот это вот, читаю вот эту статью, потому что я сейчас начинаю понимать, эти преобразования, которые у меня возникли. Значит, для тех, кто не в семье, мое предыдущее видео можно посмотреть. Значит, я решила просто для того, чтобы похудеть, поменять свой гормональный фон. Я-то его поменять поменяла, но у меня возникли очень непонятные реакции. Во-первых, у меня замер кишечник, он перестал, как говорится, выделять, и все это только на клизмах выходило. Во-вторых, у меня начали отекать по какой-то причине веки. В-третьих, у меня начало очень резко подскакивать давление 140 на 100. Ну, вообще было 140 на 80. Так как бы. вот. А теперь вот мне уже понятно, почему вот именно пострадали на потому что 5 лет надпочечники уже вырабатывают устрон, и однако же возраст у меня далеко не климактерический, как, как говорится. Поэтому вот меня это заинтересовало. И почему именно пострадала и печень, потому что часть этого эстрона вырабатывается в печени и в надпочечниках. Теперь понятно, я колыхнула вот эту систему образования эстрона и начал вырабатываться эстрадиол. Поэтому я вот чувствую, что периодически, вроде как бы вот у меня вес утром уже ну, становится где-то 90, вот раньше такого не было, я утром вставала, было 92. А теперь вот утром, допустим, я встаю, у меня был, у меня 90, вообще у меня вес стоит на 93. А теперь 90, 89 как-то утром, но такого вот как-то не было. Эстрон все же продолжает синтезироваться в жировой ткани, а также совсем немного производит печень и надпочечники. Чем больше жировой ткани в организме женщины до и после менопаузы, тем больше в организме эстрона. Так что это надо запомнить девочкам полным, которые ну, с молодости полная. Вот здесь уже полнота, которые... Или, допустим, тем девочкам, которые переедают, не соблюдают пищевой режим и начинают, в общем-то... Ладно, так пойдет. Пойдет, то пройдет. Только все вопрос в том, что вы можете потом не забеременеть. Эстриол Е3. Самый слабый из эстрогенов человека Производится он плаценты во время беременности Поэтому обычно у небеременных женщин его очень мало Несколько тысяч исследований, проведенных в последние 30-40 лет Подтвердили, что он не отвечает за сохранение здоровья костей Он не улучшает память, не влияет на познавательную функцию мозга Настроение или сон, в отличие от эстрадиола, он не улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Даже если вы и прочитали в других книгах, что эстрадиол решает все проблемы, существует сотни точных научных исследований, которые показывают, что при использовании эстрадиола вы не достигнете тех же положительных результатов, что при приеме эстрадиола. Звучит разумно, поскольку эстрадиол – подарок матушки природы, который помогает нашему организму работать так, как было задумано. Основные понятия об эстрогеновых рецепторах. Вот это попрошу послушать внимательно. Гормоны являются частью огромной системы передачи информации, которая обеспечивает правильную работу нашего тела. То есть, понимаете, наличие гормона в данном случае 17 бета эстрадиола, он синхронизирует работу всего нашего тела. Почему вот мы, допустим, ага, мы повомывались, побегали, у нас давление, допустим, сердца, тахикардии возникло, сердце немножко подняло давление, потому что мы, допустим, дали себе нагрузку, потом все быстро раз и приходит в порядок. Почему вот у женщин вот со сбоем, с гормональным сбоем? или в постклимактерическом периоде. Почему такого не происходит? Почему приходится даже... У меня был такой момент, что я даже вот если поволнуюсь, я не могла даже самостоятельно успокоиться. Организм до такой степени был в стрессовой ситуации. В 13 лет он находился в, стр... в погранично-стрессовой ситуации, поэтому вот, ну, я справилась с этим делом. Сейчас организм работает нормально, мне не нужно, если я и поволновалась, то я могу, допустим, выпить зверобой и все. Зверобой, кстати, прекрасный антидепрессант, поэтому очень рекомендую собирать зверобой. Изумительное средство для успокоения. Если кто плохо спит ночью, пожалуйста, выпейте пол-литра на ночь зверобоя. Ну так, ну в течение, конечно, вечера, там допустим, поставьте пол-литровую баночку, заварите, и постепенно ее выпейте, так вот, периодически, где-то часов шести, и так, поесть, вы отрубитесь. У меня, допустим, я не могла его пить, я ему пила сразу, и я отрубалась буквально через час. Просто меня вырубало. Я даже вот такое ощущение, что я вот лежала, у меня так было такое ощущение, что у меня ноги вообще не мышь, я их вообще не чувствую. То есть он вырубал меня, и это я просто сваривала траву. Поэтому вот что такое гормоны. Когда посылается гормональное сообщение ко всем, э, э, во всем теле, должны присутствовать рецепторы. Вот что самое главное. Везде у нас присутствуют рецепторы, чтобы органы могли принять информацию действовать согласно ей. В организме повсюду находятся участки, эстрогенных рецепторов, но ну, имейте в виду у женщин. Кстати, эстрогены есть как у мужчин, так и у женщин. Только вопрос в том, что в разных количествах. Ну, кстати, и женщина есть. Вот, допустим, в моем организме были, было больше мужских гормонов, мне пришлось корректировать. В организме повсюду находятся участки эстрогенных рецепторов. В мозге, сердце, легких, кровеносных сосудах, мышцах, костях, кишечнике, мочевом пузыре, матке, яичниках, груди, влагалище, коже и даже в глазах. Вот видите, поэтому у меня, когда я начала иметь гормональный фон, девчонки, вообще не могу, Господи, вообще ничего не вижу. И вот когда прочитала эту статью, думаю, боже мой, и все стало спокойно на свои места, и я совершенно успокоилась. Вы знаете, вот, страшно, когда ты ничего не понимаешь. И точно так же, когда мы сталкиваемся, допустим, с привидениями, с какой-нибудь фигнёй, вот это вот. Страшно только тогда, потому что ты не понимаешь, с чем ты имеешь дело. А когда тебе все это разложили по полкам, то, вы знаете, Бояться просто не имеет совершенно смысла. Разным органам свойственны различные виды концентрации эстрогенных рецепторов, поэтому картина складывается достаточно сложная, Но для того, чтобы правильно принять сигнал, необходимо одно важное условие. Достаточное количество 17 бета эстрадиола на участке размещения рецепторов. Е2 это эстрадиол, оказывающий самое эффективное воздействие на активацию тревога эстрогенными рецепторами, сообщение гормонов. Если бы эстрон мог активировать эстрогенные рецепторы так же, как эстрадиол, Господи, правильно я сказала, делать, что вот стало вам читать это все. Вот вы знаете, когда читаешь сам, вот все равно не понимаешь. Вот, вот почему не всегда падает давление. Да потому что рецепторы склонны принимать эстрадиол, а не эстрон. Они не так восприимчивы к эстрону, как к эстрадиолу. Так вот, если бы эстрон мог активировать эстрогенные рецепторы так же, как эстрадиол, у вас не было бы этих нежелательных изменений в организме во время климакса. Девчонки, слушайте внимательно. Эстрогены и ваше тело. Эстрогены воздействуют на четыре функции организма, поэтому видите, что он играет жизненно важную роль во всем, что делает наше тело. Недавно проведенные исследования слишком однако сложные, чтобы приводить. Здесь указывают, что эстрадиол... Принимает активное участие в поддержании нормального веса и нормального обмена веществ. Вот это самое главное. Нормальный обмен веществ. Что же происходит, когда в те периоды доклимактерический эстроген перестает, перестает синтезироваться? Давайте посмотрим. Потери Е2, то есть эстрадиола, означает, что в брюшной полости и внутренних органах образуется больше жира. Да, именно в брюшной полости и именно благодаря тому, что образуется больше жира, кишечника, а кишечник извините, там пять метров только тонкого кишечника и полтора толстого. Вы представляете, сколько там кишечника, и если туда еще и жир напихать, естественно, вот эти животы и бедный кишечник. Поэтому наступает, естественно, сложность в порождения кишечника. А вы сами понимаете, что если организм начинает с трудом выделять вот животное, допустим, вы смотрите, допустим, ребенок, животное, то тоже вот, у коровы, допустим, у кого, ведь смотрят что, смотрят то, как ребенок покакал, как корова сходила в туалет, и по цвету, по консистенции, по форме кала, стула уже смотрят, так, ребята, что-то не в порядке. Вот, допустим, вы сами сходили, вроде чувствую себя хорошо, потом бам, а у вас этот понос пошел. Ага, что-то не в порядке, правильно? Вот так и вот здесь. Итак, образуется, и в первую очередь, на внутренних органах висит, в брюшной полости, правильно? Это токсическая жировая ткань производит больше эстрона, больше андрогенов и повышает уровень кортизола, а кортизол – это стрессовый гормон. А если этот уровень кортизола повышен, вы можете его не... Кстати, я вот тогда определяла уровень кортизола, у меня он был в норме. То есть наши вот эти вот рецепты, они, наши анализы, они определяют только тогда, когда уже есть анатомические нарушения. А вот эти функциональные нарушения, они не определяют. Вы приходите к врачу, вы приносите и говорите, а, у вас кортизол в норме. Ага, ну ты за месяц прибавила 20 килограмм, все, иди к диетологу, у тебя кортизол в норме. А то, что человек говорит ей, что вот то-то, то-то, то-то его -то, врачи, обязан... вот что эндокринологи тупые, тупые турки, понимаете, вот, что сейчас гинекологи, тоже же самое, девочки, вот в такой ситуации, если, вот, если у вас возникает такая ситуация, что вы приходите на прием, вы начинаете говорить доктору, а доктор даже не слушает и пилит свое, девчонки, сейчас очень большая возможность ходить по разным докторам, в разные поликлиники, все, ищите тех, кто будет лечить вас не по анализам, а потому что вы говорите. По вашим диагнозам, по вашим жалобам, по вашему... Потому что почему вот я стала хорошим стоматологом? Да потому по одной простой причине. Потому что я перестала читать книги, я перестала... Ага, это вот так, а это вот так. Я стала слушать человека. И каждому человеку это подходило чисто, сугубо индивидуально. Поверьте, очень много сложных случаев, но когда человек начинает браться за сложные случаи, он открывает для себя Вселенную. Вы не представляете, как это интересно. Вот, поэтому это очень важно. Итак, токсическая жировая ткань производит больше эстрона, больше андрогенов. Андрогены – это мужские гормоны, эстрогены – это женские гормоны, андрогены – мужские, а слово «андрос» – мужской. И повышает уровень кортизола, стрессового гормона, который в свою очередь увеличивает риск возникновения диабета, да, болезни сердечно-сосудистой системы и рака груди. Дальше Снижение эстрадиола Е2 означает уменьшение жира на боках и бедрах в наиболее обычных местах для его образования. Потеря едва означает, что мышечная ткань, которая подвергается ежедневному износу, не восстанавливается. Девочки, вот то, о чем я говорила в предыдущем видео. С выработкой эстрона вы теряете мышечную ткань и накачиваете жировой тканью. Но, к сожалению, никакие физические нагрузки, конечно, заниматься физической нагрузкой надо обязательно, потому что она хоть немного восстанавливает. Но если у вас вот этот эстрон качает, качает и качает, однозначно тут нужна помощь, и тут нужно уже гормональное лечение, но только разумное к сожалению, не могу пока ничем вам помочь. Я сама сейчас себе попонаделала, наверное, много нехороших вещей, но что ж, буду с помощью БАДовых их убирать. Следующий пункт – снижение уровня едва 2 эстрадиола. Это стрессовая ситуация, при которой повышается уровень кортизола. Вот то, что мы с вами говорили, это уровень стрессового гормона. Кортизол – это гормон, вырабатываемый головным, отделами головного мозга, а это приводит к увеличению запасов жира. Если увеличивается содержание кортизола, значит, организм понимает, что он работает в стрессовом режиме, ему надо запасать. Почему он запасает жир? По одной простой причине, потому что жир легко переводится в углеводы, а в углеводы переводится в энергию. То есть организм говорит, ага, война, так война, все, я начинаю запасаться. Вы же когда вы чувствуете, что продуктов не будет, что вы же, запасаете муку, сахар, макароны, допустим, вы же все это запасаете, правильно, вот так организм. Ему дали ему дали команду, ага, кардизон поднялся, все, и он начинает качать жир. И он начинает вырабатывать эстро, эм, этот самый, эстрон. Вот. И, девочки, самое страшное то, что это происходит и в молодых организмах, не только в климактерическом периоде. Это происходит и в молодых организмах, отключение может быть и в молодом организме, как у меня и случилось. Это называется вот причиной раннего климакса и все прочее. Если это не нормализовать, то дальше и попер климакс. Следующий пункт. Увеличение кортизола и снижение Е2 нарушает нормальную работу щитовидной железы. Девчонки, это так. Я вовремя тогда схватилась за щитовидную железу. Делайте УЗИ щитовидной железы сразу же. Как только вы почувствовали, что начали полнеть, пошел климакс или у вас сбой, щитовидную железу, делайте УЗИ щитовидной железы. Потеря Е2 уменьшает эффективность действия инсулина на снижение уровня глюкозы и повышает его жирообразовательные свойства, что приводит к усилению инсулиновой невосприимчивости. Когда возрастает инсулиновая невосприимчивость, увеличивается количество жировой ткани вокруг талии и растет живот. Увеличение инсулина вызывает большой синтез андрогенов, что в свою очередь увеличивает количество жира вокруг талии. Значит, вот это сейчас я вам прокомментирую более простыми, простыми словами. Значит, что значит, что потеря, э -э, потеря эстрадиола повышает, понижает эффективность инсулина? Девочки, все очень просто. Когда вместо эстрадиола возникает пестрон, то он дает команду, ведь это уже уже другой по своему химическому составу эстроген, он дает команду и меняется химический состав инсулина. Просто химическая формула, допустим, вам один радикальчик, я отошел от него. И рецепторы, которые привыкли к нормальному химическому составу инсулина, они его не распознают. А инсулин, он идет, он касается и мышечных рецепторов всего. Потому что инсулин сам по себе является анаболиком, девочки, его колят для того, чтобы накачиваться, накачивать массу. Но вопрос Какую? Вот. И тут инсулин не, израсход, не расходуется, Это сама поджелудочная железа, понимая, что она выпускает инсулин, а снижение, снижение сахара в крови не происходит, она начинает его вырабатывать просто больше. Вот в результате у вас вырабатывается огромное количество инсулина, не того порядка, который обычно вырабатывается при эстрадиоловом режиме. И он накапливается в области талии, вот срабатывает как анаболик, и он отвечает за образование жира вокруг талии и живота. Это так называемый механизм яблочного ожирения, либо механизм ожирения по мужскому типу. Вы видите, когда идет женщина, у нее нормальные бедра, нормальная задница, а вот живот и талия практически огромный живот и отсутствие талии, потому что тело женщины превращается просто в трубу. Вот. Я это, все, я это все пережила потихонечку, полигонечку. Но дело в том, что вы от этой, вы от этого андрогенного ожирения, вы без особой помощи, вы от него не отделаетесь. Конечно, те, тело обезображивается полностью. Поворачиваешься боком, огромный живот. Я же говорю, мне даже место уступали, думали, что я беременна. Вот. Вот, поэтому вот, и вот этот инсулин вот синтезирует, а, синтезирует андрогены заставляет вырабатываться эндрогена, потому что организм понял все, мы идем по мужскому типу. Тут же вступают в свою очередь мужские гормоны, то есть часть мужских гормонов, которые в нашем организме есть, они обязаны присутствовать, вы же помните, как энергия инь и я, это мужская и женская энергия, в любом организме нашем есть как мужские, так и женские гормоны. И вот если большая часть женщины не может забеременеть, значит у нее большое количество мужских гормонов. Даже несмотря на то, что вам делают вот эти вот анализы и у вас не обнаруживают ничего, вот у меня было совершенно ужасающее состояние, а анализы, эти чертовы, медицинские, девочки, я сама медик, я дипломированный врач-стоматолог. А вот эти чертовы анализы, они везде все показывали норма. Значит, говорит только о том, о несовершенстве нашей системы взятия и анализа, и анализа, показателей анализов. Поэтому думайте, решайте сами. Далее. Снижение уровня эстрадиола Е2 нарушает наш сон, что приводит к пониженной секреции гормона роста. Гор, гормон роста – это соматотрубный гормон во время сна. И к увеличению выброса кортизола, опять же, снижение гормона роста, опять же, выброс кортизола и а это сказывается на увеличении запасов жира. Снижение уровня гормона роста означает потерю мышечной массы и приобретение жировой. Девчонки, вот это мне и объяснило, почему я толстела во сне. Вот объясните мне, вот я была и у эндокринолога, я была и у гинеколога. Почему ни одна из этих тварей мне не объяснила тогда, что со мной происходит? Почему это эндокринолог? сука, извините меня за выражение, отправила меня к диетологам. Вот, девчонки, вот еще раз вам объясняю, что Наша медицина это хабло, это быдло, потому что оно не помогает женщинам именно в таком критическом возрасте. В таком возрасте женщина как никогда хочет выглядеть нормальной, красивой женщиной, чтобы у нее была талия, чтобы у нее была фигурка и все прочее. Пусть эта фигурка, она округляется, пусть она, но она должна быть, это же не должна быть живот и труба, вы понимаете, вот это же не должны быть огромные жопой и огромные ляжки, вот, которые, которые вообще нельзя на что. Вы посмотрите, сколько женщин у нас вот таких ходит, А ведь это вина не самих женщин, это вина медицины, что она не знает, как объяснить нашим гинекологам, что существует вот такое. Мне сейчас задали вопрос, что, мол, я не знала, что стоматолог мол, может быть таком образованным. Девочки, врач он есть врач. Так. Сильное расстройство сна и малое количество эстрадиола в организме приводит к недостаточному восстановлению мышц по ночам, в добавлении к потере мышечной массы. Ну, все, что мы вам говорили. Но это не полный список, а всего лишь некоторые наиболее важные последствия сочетания действия, действия обмена веществ во время потери этого столь важного гормона. А также, как сегодня, продолжительность жизни увеличилась. Очень важно поддерживать нормальный уровень эстрадиола, поскольку он влияет на многие функции, важные для поддержания крепкого здоровья. Вот что мешает, зная вот эти три вида гормонов, что мешает гинекологам, назначить именно тот гормон, который нужен, вместо того, который стал образовываться, и немножко сместить вот это вот все дело, то есть уменьшить последствия. Это все, конечно, девочка говорит о том, что в нашей медицине абсолютно по барабану. Вот эта проблема, конечно, она висит у многих людей. И сколько я вот, сколько смотрю женщин 40, старше 45 лазят по всем этим диетологам, лазит по всем этим «помогите похудеть». Девочки, вы никогда не похудеете, когда у вас снижена выработка ТТСТГ, соматотропного гормона гипофиза, и вместо этого ночью у вас качает жир. Девочки, ну это ужасно. Как это ужасно. А так как сегодня продолжительность жизни увеличилась, очень важно поддерживать нормальный уровень эстрадиола, поскольку он влияет на многие функции, важные для поддержания крепкого здоровья человека. Теперь тело. Эстрогены, телосложение и тело. Уже много лет известен тот факт, что эстрадиол положительно влияет на мышцы сердца, гладкие мышцы, такие как кишечник кишечники и мочевом пузыре. Вот почему, собственно говоря, когда я изменила вот свой гормональный фон, у меня в первую очередь пострадал кишечник. Вот именно, именно начинается задержка выделения кишечника. Но сейчас, слава богу, нормализуется уже в течение недели. А так ведь я 4 месяца не могла понять, почему у меня молчит кишечник. Увеличивая силу сокращения тонуса помогая наращивать новую мышечную массу. Эффект, оказывая эстрадиолом на скелетные мышцы, более полно исследовался в течение двух лет двух последних десятилетий, как в лабораториях по изучению климакса, так и в центрах спортивной медицины, выяснилось, что эстрадиол улучшает функционирование скелетных мышц у женщин в нескольких аспектах. Слушайте, по силе сокращения больше неутонимости и скорости расслабления. Правильно, правильно. Поэтому расслабиться уже в возрасте после 45 действительно значительно сложнее, нежели чем расслабиться в более молодом возрасте. Например, группа исследователей во главе с Коли сравнила силу сжатия руки, физическую деятельность, применение эстрогеном и параметры телосложения у женщин, которые применяли гормональную терапию во время климакса, и у тех девочки, которые не применяли ее. Короче, во время климакса, если вот такое происходит, женщине необходимо назначать гормональную заместительную терапию, обязательно, чтобы сглабить весь вот этот кошмар вот этого всего говна. А поскольку у нас вот мы видим на улицах женщин с этими огромными животами, либо, либо с хрушевидным ожирением, либо с яблочным ожирением, как мужиков, так и женщин, то мы все прекрасно понимаем, что наша медицина это полная жопа, вы измените выражение. Эти исследования показали, что сила сжатия руки по мере, уменьшалась по мере того, как снижался уровень эстрадиола. В первом году еще раз подтвердили связь, что у женщин, занимаясь на тренажерах с разными нагрузками и принимающих эстрогены, наблюдались более значительное увеличение мышечной силы, нежели у тех, которые работали по таким же программам, но эстрогены не принимали. В 1986 и первом выяснили, что прием гормональных препаратов в больших количествах после климакса улучшал вот девочки, улучшал телосложение, поскольку увеличивалась мышечная и, соответственно, уменьшалась жировая ткань. Но объясните мне, как вы можете заниматься на, трен на тренажер, если полностью вы состоите из жировой ткани. Как вы ее можете убрать, а учитывая то, что говорю, у вас пашет кортизол и продуцируется эта ткань? Чем больше вы ее будете убирать, стараться, тем больше она будет пахать. Вот у меня и было, я занималась, я бегала физическими нагрузками, а чем больше у меня убиралась я а, и тут же сразу подается в голову, вы знаете, вот жрать, жрать, жрать. Я под, я заходила в магазин, и я буквально глазами жрала все. Я скупала тоннами и жрала и именно, не именно нажрала не ела, а именно жрала. Я накидывалась на жратву. Теперь все понятно, почему все это вышло. У меня даже муж обижался. Не успеем купить, уже все съела. Теперь все это понятно. Абсолютно понятно. В добавлении вот, тело оставалось... Ага. Сейчас. Вот. Ага. В целом вес тела оставался неизменным. Это объясняется тем, что мышечная ткань весит в 6 раз больше, чем жир. Но в добавлении к увеличению мышечной силы у женщин наблюдался прирост костной ткани, чего не было у женщин, использующих и силовую нагрузку. Эти исследования также показали, что у женщин с большим весом тела, а следовательно с мышцами и жиром, в которых происходит более цитинный обмен гормонов, мышечная силы и плотность костей выше. Это еще несколько раз причин для того, чтобы с возрастом мы не худеем. Поэтому просто, как говорится, не надо торопиться, из себя там девичью фигуру. Все дело в том, что у нас сейчас настолько сильно, понимаете, наша социальная система сейчас усиленно рекламирует молодняк, что вот, посмотрите, эти старые тютки, сраные тютки, понимаете, это направленная социальная система для того, чтобы действительно забить уже людей старшего поколения с возрастом, потому что, понимаете, та социальная система, это паразитическая социальная система, ведь посмотрите, кругом один обман. Будет обманывать тот человек, который жил при социалистическом режиме, пусть даже был он плохой режим, все, но у нас не было этого воровства, у нас не было вранья, и нас к труду приучали, мы понимали все, что мы должны работать. У нас лударит у неядец, который не работал, он считался вообще не за человеком, у нас и не позволяли такого, чтобы человек не работал. Вот, мы все учились, я шла учиться в медицинский институт, так я знала, что я и буду работать по стоматологии. Мы шли учились и получали то образование, по которому собирались работать. А сейчас вы посмотрите, она получает образование юриста, а сидит работать в она видишь, что юристом работать не хочет. Ну, девчонки, это все совершенно невменяемо совершенно непонятно. Такая ситуация у нас сейчас сложилась, просто Усиленно, усиленно воспитывают вот эту развратную идиотскую молодежь, которая вот не будет она этим заниматься. И поэтому, естественно, молодым девкам совершенно непонятно, им и вдалбливают в голову, что старые дуры, старые бабки, они уже не, не жизнеспособны, они вам не нужны. Поэтому, когда вот они идут, они знают, что они устроятся на любую работу. А вот эти старых бабы, конечно, никто не... Ну, старых баб 40 лет. Это женщина в самом расцвете села. Вспомните, как было сразу же, пришел Путин, и сразу стали на место силовые структуры, начали свой беспредел, и сразу прием на работу только до 35 лет. Все, а всем остальным вход подыхай. И вот именно наше поколение, мы, все, мы, мы это все поняли, хотя, в принципе, сейчас можно реализовать себя. Интернет это – это огромные просторы интернета, но, девочки, конечно, медицина наша очень захерела, очень сильно. И то, что у нас не помогают в климактерическом периоде, то, что нам, у нас женщинам с климаксом. Приходит женщина с климаксом, она на тренажерах пытается похудеть. Но, это девочки, это мертвому припарку все эти тренажеры. Это просто деньги на ветер. Читаем дальше. Гормональные изменения во время менструального цикла также влияют на мышечную силу и способность мышц сокращаться. Группа исслед исследователей в 1993 году выявила, что у молодых женщин 20-30 лет наивысшая мышечная наблюдалась во время овуляции тоже слушайте, когда уровень эстрадиола находится на пике своей отметки, в другие периоды менструального цикла, например, во время кровотечения или в неделю доминирования прогестерона, вот о чем я и говорила, что прогестерона, когда уровень эстрадиола падал, на самом низшем пике был, мышечная сила снижалась. В другом исследовании эта же группа проследила, что при климаксе мышечная сила снижалась, однако при гормональной терапии увеличение ее не наблюдалось. В что выяснили, что у молодых женщин применяется во время менструального цикла у молодых женщин изменения во время менструального цикла вызывали значительные изменения мышечной силы, времени уставания и расслабления мышц предплечья и бедра. По Наивысшая мышечная сила и наименьшее уставание отмечались в фазе с наивысшим уровнем эстрадиола. У женщин, принимающих оральные контрацептивы, а это мужские гормоны, оральные контрацептивы, это наиболее это мужские гормоны, и имеющие стабильный гормональный уровень, подобные изменения на протяжении стройного цикла не отмечались. Таким образом различные исследования показывают, что с уменьшением уровня эстрадиолы мы теряем мышечную ткань, когда воз... но когда она восполняется до нормы, мышечная сила, и масса увеличиваются. Другие исследования отмечают добавочное действие эстрадиола на мышцы. Он действует как стабилизатор мембран и антиоксидант, то есть предотвращает разрушение мышцы образование свободных радикалов во время занятий спортом или последующего воспаления. Значит, если мы теряем эстрадиол, наши мышцы более уязвимы во время ежедневной деятельности или занятий спортом, и они не восстанавливаются столь быстро. Если бы уровень эстрадиола в организме был оптимальный, поэтому, понимаете, девочки 45+, поэтому, сами понимаете, если у вас какие-то тренировки, то все, то вам время на отдых и время между тренировками нужно в два раза больше, если, конечно, вы находитесь на адекватной, не, не находитесь на адекватной гормональной заместительной терапии, но я больше, чем уверена, что вы не находитесь, у нас нет этой практики. Помните, мышцы потребляют больше калорий, чем остальные ткани. Если мы теряем мышечную кассу, массу, мы теряем самый эффективный механизм по сжиганию жира. Вот. А обмен веществ более замедляется. Да, вот, кстати, с возрастом, запомните, замедляется обмен веществ. Поэтому действительно, почему вот вы съедаете, а вроде и спортом познали, все и в том же режиме, а все равно расходуется, все вроде начинает как откладываться. Поэтому вот этот механизм просто идет замедление основного обмена. А у меня он так вообще остановился. У меня было такое ощущение, что он остановился. Для сохранения нормального веса очень важно поддерживать мышечную массу через оптимальный уровень гормонов и занятия спортом. Другие метамолические действия эстрогенов. В 1991 году выявили превышение потери Калия в организме при достижении климактерического возраста, когда уровень эстрадиола в организме снижается. До климакса эстрадиол находился в норме, поэтому калий теряется в очень незначительных количествах. Как известно, калий в баланс очень важен для нормального функционирования мышц, а также для различных обменных процессов. Эстрадиол стимулирует поглощение калия, магния и цинка эстрадиолу. Поэтому, девочки, хотя бы, если что, то такие, такие препараты, как панангин, вот против панангина ничего не имею. это калий, магний, вот, цинк, это все можно потреблять, но девочки, опять же, это все нужно либо потреблять в мультипаках, где это все размерено, либо все-таки согласовывать с врачом, какая доза нужна, потому что передачивают какой-то отдельный вид микроэлементов, тоже очень плохо. Эти элементы необходимы для нормального участия энзимов в метаболизме, так и для строения костей, без патологии и правильной работы мышц. Девочки, еще отмечу нам по поводу цинка. Калий, магний, то, что он для работы сердца полезен, это однозначно. Панангин по таблеточке можно принимать, но цинка, вот по поводу цинка, еще есть один момент, потому что недостаток цинка влияет на умственное развитие. Если снижается цинк, то умственное развитие тоже может очень резко снижаться. Поэтому вот многие женщины, многие люди, вот у которых не, хватало, не хватает вот микроэлементов, дети, вроде все нормально, все хорошо, а ребенок плохо занимается. Обратите внимание на микроэлемент цинк. Да, даже вот есть они в продаже отдельно, этот цинк но опять же есть синтетические, есть и, есть и натуральные вытяжки, поэтому тоже обращайте на это внимание. Вот, он помогает улучшению работы мыслительной способности мозга. Эстрадиол также увеличивает уровень хорошего холестерина ЛПВП и уменьшает уровень плохого холестерина ЛПНП, так как уровень холестерина, так и уровень в целом эстрадиол. Запомните, то, что вам твердят о том, что ах, вот мы боремся с холестерином и так далее, девочки, холестерин – это нужный элемент в организме, он идет на образование желчных кислот, а желчные кислоты участвуют в обменных процессах. Если его будет недостаточно, то и желчь будет плохого качества, следовательно, обменные процессы будут тоже плохие. Вот, так что эстрадиол увеличивает уровень хорошего холестерина. И уровень холестерина в целом. Высокое содержание плохого холестерина наблюдается обычно у людей, страдающих избыточным весом. Поэтому вот еще одна причина, по которой стоит восстановить уровень эстрадиола до нормы. Понимаете, даже уже это нормализуется. Эстрадиол снижает количество триглицеридов жиров в крови, содержание которого у чрезмерно полных женщин повышается, что увеличивает риск заболевания диабетом. Эстрадиол улучшает деятельность тромбоцитов, снижая их вязкость, а следовательно вероятность образования тромбов. Еще одной часто встречающаяся проблема женщин с избыточным весом. Эти патологии обмена веществ характерны для женщин данной категории, приводят к увеличению числа случаев возникновения диабета и сердечно сосудистой заболеваний. Следовательно, если вы достигли среднего возраста и боретесь, с избыточным весом, ты вам еще несколько причин, чтобы привести уровень эстрадиола в порядок. Так что, девчонки, избыточный вес в первую очередь надо приводить гормональный фон в порядок. При, в любом случае. Эстрадиол способствует выработке гормона роста, СТГ, во время четвертой стадии сна. Прогестерон же, напротив, подавляет секрецию этого гормона. Почему же это так важно для тех, кто пытается сбросить вишеный вес? Гормон роста стимулирует наращивание мышечной массы и ее восстановление, а чрезмерно полные женщины часто теряют значительное количество здоровой мышечной массы. При приближении климакса уровень гормона роста снижается главным образом из-за снижения количества эстрадиола, вырабатываемой яичниками. Если в вашем организме содержание стадиола и гормона роста ниже нормы, значит вы не получите от упражнений, направленных на построение мышц, никакой пользы. Вот, девчонки, послушайте внимательно. Гормон роста, еще раз считаю, стимулирует наращивание мышечной массы ее восстановления. А чрезмерно полная женщина теряет значительное количество здоровой мышечной массы. При приближении климакса уровень гормона роста СТГ снижается главным образом из-за снижения количества эстрадиола. Именно эстрадиол способствует повышению количества гормона роста СТГ. Вырабатываемый эстрадиол вырабатываем яичниками. Если в вашем организме содержание эстрадиола и гормона роста ниже нормы, значит, как бы вы ни старались, но вы не нарастите никакой мышечной массы, занимаясь тренажерами, отдавая бешеные деньги, тренером и всем прочим. То есть никакой пользы от этого у вас не будет, это выкидывание денег на ветер. Нам часто говорят, что только тестостерон помогает наращивать мышечную массу у мужчин и женщин, однако новые несли показывают, что во многих случаях эстрадиол поддерживает нормальную работу мышц, что в свою очередь помогает нам сжигать излишний жир. Существуют и другие весьма многочисленные функции организма, которые эстрадиол оказывает положительное воздействие. Положительное воздействие. Итак, воздействие эстрогена на серотонин и другие регуляторы настроения. У меня действительно было, когда у меня сейчас вот стало, я изменила гормональный фон, я не могла понять, почему у меня вдруг возникла плохое настроение, такая апатия. Вот теперь слушаем. <с kamu> Многие из вас знают, что для снижения аппетита и более болезненной потери веса мы применяем препараты, увеличивающие уровень серотонина. Исследования, проведенные в последние три десятилетия, показали, что низкий уровень серотонина связан с избыточным весом, а также с рядом других проблем. Как то плохое настроение, повышенная раздражительность, обостренная Обостренное беспокойство, чрезмерная болевая чувствительность, пищевые расстройства, нарушения, связанных с навязчивыми идеями, также расстройство нормального цикла, цикла сна. А вот почему говорят, что когда женщина у женщины менструация, к женщине не подходи. Вот, вот вам все объясняется, девчонки, гормоны. Среди факторов, снижающих выработку серотонина, это гормон удовольствия, как бы серотонина. Старение – продолжительный процесс. Хроническое злоупотребление... А, среди факторов, снижающих выработку серотонина. Значит, такие факторы. Первое, старение. Дальше, продолжительный стресс. Вот то же самое, что было у меня 13 лет погранично стрессовое состояние. Хроническое злоупотребление алкоголем. Постоянное использование некоторых лекарств, деконгестантов от аллергии, некоторых препаратов, применяемых при астме и курении. У пациентов, не подвергавших гистероэктомии или лигатуре фалопиевых труб, такие характерные для женщин особенности, как полнота и депрессия, особенно ярко проявляются в 45-49 лет. У женщин, у которых не вычищалась матка, у которых не перевязывали маточные трубы. Вот, значит, такие характерные для женщин особенности, как полонтая депрессия, особенно ярко, в 45-49 лет, когда уровень эстрадиола наиболее быстро снижается. Это просто я вам расшифровала. Когда эти изменения происходят, женщины говорят, что чувствуют себя так, словно едут по ухабам. Многим из нас, многим из нас не нравится ощущение, что контроль над собой потерян. Ой, правда, правда, девчонки, вообще, вообще действительно, хвост вытянешь, голова проваливается, голову вытянешь, хвост проваливается. Это точно. Вот я когда была вот в этом состоянии, как раз приезжает скорая, так, ну где, не то, чтобы сказать, вот. а по скорой кто приезжает? Тоже молодняк, молодосня приезжает по скорой помощи. Они сейчас вообще, вот у нас, допустим, в городской скорой помощи, это вообще одно одно хамье. Они приезжают, таблетку сунут себе. я говорю, извините, я скорую вызывала не для того, чтобы мне таблетки давали. Многим из нас не нравится ощущение, что контроль над собой потерян, а это, а это будет именно так, особенно если мы не можем объяснить, что с нами происходит. У вас не ипохондрия, просто ваше тело меняется, а это сказывается не только на настроении, но и на обмене веществ в процессе отложения жира, понимаете, девочки. Вот почему, вот почему у вас, а это у тебя ничего подобного, у вас перестраивается тело, перестраивается гормональный фон, и тут же тянется все, особенно вот этот серотонин, это гормон настроения, как бы так сказать можно. Всегда считала, что гормоны оказывают воздействие на некоторые другие вещества, вырабатывающиеся в мозге, которые влияют на настроение. Вот это называется внутренний морфин, называется эндорфины, снижающий боль внутренний морфин. Аксидцатин, вазопрессин, пролактин. Эти гормоны мозга влияют на аппетит, обмен веществ, механизм контроля веса тела. Поэтому, когда уровень эстрадиола снижается, то также вызывается негативное влияние, оказывается негативное влияние на гормоны, отвечающие за регулирование веса девочки. У женщин высокий уровень эстрадиола на поздней стадии беременности сочетается с высоким содержанием эндорфинов. Когда эндорфинов много, мы едим, меньше. снижение уровня эндорфина вызывает беспокойство, раздражение, угнетенное состояние. Тогда для улучшения самочувствия мы больше едим и набираем лишние килограммы. Когда же седается ребенок... Уровень эстрадиола прогестерона резко снижается, что вызывает резкий спад уровня эндорфина, наблюдая последние несколько недель беременности. Такое изъятие эндорфинов похоже на прекращение приема морфина, что вызывает раздражительность, страх, беспокойство, так как синдром отмена самое настоящее. Расстройство желудка, диарею, потливость, я думаю, снижение уровня эндорфина, вызванное резким гормональным сбоем, и объясняет трудность похудения после родов. Если только мы не постараемся увеличить уровень эндорфинов, например, начнем заниматься спортом. Итак. Наконец-таки я прочитала всю эту статью. Вот девчонки правильно говорят, что если ты хочешь как будто учить, когда как то учишь, то учишься сам. Я хотела еще раз внимательно просмотреть эту статью. Я хотела еще раз ее перечитать, увидеть заново. И вы знаете, я когда сегодня вам читала вот это все, я все увидела совершенно по-другому. Я увидела очень-очень много еще дополнительно того, чего не видела, когда пыталась прочитать эту статью. Благо эту статью мне удалось переснять на этот самый. Спасибо тому, кто писал эту статью. Вот, Если вас, конечно, интересуют вопросы еще дополнительно к этому, то в поисковике вы нажмите «Эстрогены и вес», и вам выдаст очень много очень хороших, очень интересных статей. Но, девочки, учтите, что эти статьи написаны не врачами, а эти на ну, статьи написаны копирайтерами. Поэтому вы все-таки разговаривайте с врачами. То есть, понимаете, как врачи, да, врачи не помогают, не назначают, нет климактерической заместительной терапии, врачи не назначают ее, потому что это сугубо чисто индивидуальная вещь. Вот, поэтому вы хотя бы интересуетесь, скажите, пожалуйста, а вот, вот это, это действительно так и так, где можно про это почитать? Понимаете, они не имеют права вам отказать, скажите, где можно почитать, назовите книгу, как можно почитать, как это называется, потому что даже по одному названию вы, допустим, возьмете и вам все выдаст. Вот, это очень полезная статья, она мне дала очень много нового, очень много понимания того, что происходило со мной, и того, что происходит. И если бы тогда у меня это понимание было, то, конечно, я не допустила бы, чтобы мои 65 килограмм превратились в 93 килограмма. Я бы купила бы вот эту медису, и бы практически сразу начала бы ее применять, и она бы мне застопорила на 65 килограммах. А теперь, как говорится, ну я все-таки я снижу вес. Я приведу себя в порядок. Потому что, понимаете, лишний вес, он-то он -то влияет не только на то, что это лишний вес он влияет также на то, что, допустим, у вас проседают стопа. У меня теперь стопа 39-40 размера. Вес, естественно, сказывается. Если раньше я могла несколько километров пешком протопать, как хочу, то теперь, естественно, у меня уже весьма сложно. Я, допустим, вот, знала, какие расстояния я умею проходить, и когда у меня начался вот этот сбой, девчонки, я это расстояние проходила с двумя, а то и тремя отдыхами. Вот. Поэтому это именно то, что я хотела вам сегодня сказать. Это статья «Эстрогены и вес». Вот, девочки, 45+, примите это на вооружение. Я надеюсь, что вы слушали, прослушали это все. Небольшие мои комментарии. Вот. Я больше чем уверена, что все это вам будет очень-очень-очень полезно. Вот эта статья. Вот, я ее пересняла, я ее крутила. Вот я вам ее перекручиваю, эту статью опять. Вот Она находится на сайте Евролаб, замечательная статья, очень нужная статья, очень нужная статья, вот, поэтому вы сумеете найти то, что вы хотите, вы сумеете дать ответы на все вопросы. Вы знаете, я хочу сказать, что главное это задаться целью и сделать то, что вы хотели.